Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! О, о, о, о! Это не я, это все они, не живут своей жизнью, извините. Сегодня у нас всеми любимая, долгожданная, многопросибельная рубрика «Попробуй не сказать вау-челлендж». Суть этого челленджа заключается в том, что мы с вами будем смотреть офигенные, прикольные видео и будем пытаться не сказать слово «вау». В конце видео мы посчитаем, сколько раз ваукнула я и сколько раз ваукнули вы. Это важно! Все надо почитывать, все надо знать. Ну что, погнали валкать? Я, надеюсь, не буду. Я буду держаться. Вот увидите. И вы тоже молчите. Поехали. А? Итак, он просто... Это просто отбеливание онлайн. Они стирают ему загары. Я только что загорела, не хочу, чтобы мой загар стирали. Это... Это просто нереально. Что это за пена такая? Скажите. А вы не знаете, что это за пена? Она действует так на отбеливание зубов? Если вы знаете, напишите мне в комментариях.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 Ноль. Все те, кто поставил лайки и удачи, отправляются прямо прямо с этого розового кресла прям в ваши квартиры, в ваши мониторы, в ваши сердечки. Также не забывайте про нашу традицию. В конце видео появляются ваши комментарии. Так что пишите больше классных комментов. Мне так приятно! И, возможно, именно ваш комментарий окажется в новом видосе. Блин, мне кажется, этот чувак со своими друзьями прыгает через стаканы. Того количества пиваса, которое они выпили на этой вечеринке. Сколько выпил, через столько перепрыгиваешь. Я считаю, это хорошее правило. Так, О, Я сказала вау! И еще раз, тихо! Мамочки, нифига, сколько стаканов! Как это возможно? Он же почти летит над ними! Но это расплата за выпитый пивас. Всегда повеселился, придется расплатиться. Пью. Зачем он манет банки? Он что, возобразил себя чем или кем? Зачем ему столько банок? Слушайте, мне кажется, он тоже расплачивается за пивас, посмотрите на него, посмотрите, вот он столько выпил банок. Он решил с этим завязать, я считаю, и давайте поаплодируем ему за то, что он стал на правильный путь. Это яйцо страуса или крокодила. Пожалуйста, хоть бы там не оказалось, детеныша, я вас умоляю. Не надо, не убивать их, слава богу, там просто много яиц! Они такой валиваются, как китайцы с туристического автобуса. Какая тонкая работа, если ты, мать твою, немножечко, хоть немножечко криво сделаешь, ты просто запоришь все дело. Посмотрите, какое огромное дерево, оно как огромный дом. Если ты запоришь, тебя уволят. И ты пойдешь давить банки с теми мужиками. Блин! Черт, это похоже на мороженое, реально, или на какие-то облака на небе, а где еще могут быть облака, ну да, на небе, логично же, но я не советую вам есть это мороженое, никогда, потому что это краска, не все то, чем кажется на первый взгляд. Этот чувак стоит в зелени и пытается себя обрисовать зеленью. Что за такое? Он хочет быть... Офигеть! Он Какая-то маскировка крутая, это супер крутая, это вау! Это вау, я готова. Блин, два раза опять сказала. Да что же я такая женщина хотела один раз подарить ему это слово? Но это офигительная маскировка. Если бы я умела так рисовать на себе, я бы замаскировалась в банке, а когда все работники ушли... Вы знаете, что я сделала. Много битого стекла, много битого стекла. Во что оно превращается в песок? Мы сейчас реально посмотрели, как это превращается в песок. Он с орбисами их смешивает, я так поняла. Почему он превращается в муку? О, боже, с этими азиатами никогда не знаешь, из чего приготовлен твой бублик. Что это? Кто там? Оу! Боже! Это какое-то неинтерес... <смех> какое неинтересное растение, я хотела сказать. Но на самом деле оно очень интересное. Это как будто капуста спрятана в какую-то такую интересную штуку. Напишите мне в комментариях, если вы знаете, что это такое. Я вас очень прошу, это важно. Ой, пироженка. Печенька. Печенька покрывается шоколадом. Огром... Мне сейчас одну показала, что она покрывается шоколадом. Мне одной из показалось, напишите в комментариях, на самом деле она просто уничтожается, они просто ее режут, режут, режут, режут, режут, будьте осторожны, ребят. В этой жизни, как в кондитерской, никогда не знаешь, порежут тебя в муку или покроют шоколадом. Цитаты Ксения Гара, кстати, да. Так, он сейчас реально туда нырнет, стоп, нет, нет, не надо, нет, он едет, он едет на наших глазах прямо в воду, он же оттуда не выберется. Как же так? Это же прям вырытая могила для машины. Да, да да дам Я думала, он сейчас перевернется вот так, но он как бы устоял на колесах. Теперь вторая задача выбраться оттуда. Ты нам показал трюк, ты показал, что ты классный. А теперь покажи нам, как ты будешь выбираться. Но нам он не покажет, потому что он не выбрался. Тачка так и по сей день стоит в этом лесу. Если вам нужна машина, идите. Что это такое? Мы режем это круто. Ой, это ями-ями. Ну это цемент! Это цемент. Вы догадываетесь, что цементом делают кирпичи? Почему некоторые компоненты из всяких строительных материалов кажутся вкусным суфле? Я не понимаю. Если вам тоже так кажется, ставьте лайк. Так, так, так. Вот это я люблю! Очищение от катушка Существует такая специальная бритва. Я вам расскажу, друзья, если вы не знали и не гуглили в Википедии. Которая убирает твою одежду от катышек. Или катышков от твоей одежды. Очень выгодное средство, если твоя одежда закаталась. Но я всегда говорю: лучше пусть закатается одежда, чем ты. Давим глаза! Мы прямо сейчас на ваших глазах давим глаза. Давайте еще раз, я хочу это видеть. О! И они такие. Ааа, eh -а -а, почему зефирки такие классные? Почему я хочу, чтобы этот глаз оказался у меня во рту? Если вы знаете, где продаются такие глаза, скажите мне, пожалуйста. Я сделаю клевое фото. Один запихаю вот сюда, один вот сюда. И странная женщина, странная, странная, странная. Как все красиво! Как красиво и ярко! Я вам желаю, чтобы вы... Если вас настигли серые будни, также разукрасили свою жизнь яркие цвета. С любовью от меня душевное пожелание вам. Ловите! Это что? Это что? Короче, мне нравятся ее ногти, мне нравится этот бутылек, мне нравится эффект Кира-Кира блестящий. Это офигенно, это круто, это мило. И я думаю, что это либо база под макияж, либо CC-крем, либо все. Предположений больше нет. А, еще зубная паста. Опять они начинают вот эту строительную фигню, а я вижу мороженое. Мороженое, между прочим, сливочное, пломбир. Не знаю почему, но мне хочется запихать туда руку, потому что это было реально классно. О, вот так вот делают вот эти вот чипсики, которые как шашлычки. Потом их зажаривают во фритюре, бросают их вот так, и достаешь, и просто жрешь картофан. Но необычно, а как шашлык. Как вам такая фигня? Я хочу поставить себе такую аппаратуру дома. И если вы окажетесь моими соседями, я буду звать вас на барбекю. Фу, не неаппетитно, неаппетитно. Неаппетитно. Неаппетитно. Неаппетитно. Неаппетитно. Что? Что? Как это произошло? Взяли ку курицу, взяли картошку, перемололи и запихали обратно на ногу. Это какой то китайский извращение. По-другому не скажешь. Офигеть! Все растаяло уже, так мы с вами уже не потыкаем. Если вы не потыкали это зимой, то весной, к сожалению, уже не потыкается, потому что тыкать нужно вовремя. Запомните, цитата Ксения Гара, тыкать нужно вовремя. Как будто бы окрашивают макароны, да, химическими, нет, продуктовыми красителями. Теперь у нас будет M&M's, радужная лапша. Радужная лапша. Если вы хотите радужную лапшу, просто купите пищевой краситель и закрасьте ее. Блин, ну просто пожрите Так, сейчас будут у нас такие необычные, солнечные. Смотрите, подрастает молодое поколение, и когда он вырастет, он будет делать то же самое. Так, яйца пошли. Это было тесто, теперь яйца, теперь соус. Он, короче, делает необычный... Блин, это вау! Это офигительно! Вау, вау, вау! Он сделал просто вот такой ковер себе на сковородке, туда запихал начинки, свернул это все, и теперь у тебя ковер с начинкой. Это нереально. Если вы так умеете, сделать, мне что-нибудь, пожалуйста. О нет, это слишком коротко. Ты пожалеешь. О нет, это еще и лесенка. В прямом смысле этого слова. Это лесенка. Черт подери. Ты пожалеешь об этом. Ты об этом пожалеешь. Ты об этом пожалеешь. Если вы согласны, что она пожалеет, ставьте лайк. Что он делает? Это просто называется психоз. Когда ты ловишь рыбу третьи сутки, у тебя нифига не получается. Не получается. Получается. Ловись, рыбка, большая, ловись, маленькая. Вот так. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Какие-то народные у меня присказки идут к этому видео. Вы видели когда-нибудь такую рыбалку? Я нет. Страшное дело. Если бы я была рыбой, я бы не хотела, чтобы меня так лупили. Вот это да! Вау! Вы знаете, что это? Это мать природа идет и кидает людям рис, чтобы они не были голодными. Это нереальная просто графика. Я поздравляю вас. Это лайк. Это лайк. Смотрите, попкорн. Попкорн. А как он там закипает? Как он закипает в бокале? Кто-нибудь знает это химический прогресс? Процесс? Про... Вы поняли, как так? а, -а, -а я поняла, они налили раскаленное масло в бокал и быстренько насыпали попкорна. Как вы думаете, сколько попыток они потратили на то, чтобы записать нам это видео? Миллион? Миллион. И почему бокал не лопнул? Когда наливаю кипяток бокал, у меня всегда лопается. У вас не так? Рису. -хо -хо! Вы видели, как он сделал? Вот таким движением у меня так рука никогда не получится. Мужчина, слушай, если ты так можешь кругом делать, рукой, так что ты можешь делать ногой? Mm. Звони мне. <пишут> Сжигаем пух, вонь стоит, из-за этого пуха поджигаются здоровые деревья, весь город горит, и ты сидишь вот так с дьявольскими рожками, типа ничего не делал. Пакостник ты маленький, за все придется ответить, за все. Вау! Вау! Вау! Все пролил половину, но это выглядит настолько эффектно. Я бы хотела, чтобы это было шампанское, если честно. Особенно люблю видео, когда вот так вот много стоит бокалов, и они вот так вот наливают, и ничего не проливается. Он пролил. Но он только учится, может быть. Дадим ему шанс в следующем видео, возможно, он покажет нам шампанское. И что? Что? Как такое произошло? Вы это видели? Вы это видели? Просто, смотрите, наливаю чай с чайника и отваливается пол скалы. Что вы творите? Природу не разрушайте, пожалуйста, своим чаем. Я вас умоляю, люди. Офигеть, я люблю это, я люблю это, я люблю, я люблю, когда много сыра, особенно он с корочкой, когда он вытекает, господи, даже если бы там не было сосисок вот этих, это было бы офигенно. Все, кто любит больше сыра, ставьте лайк, yeah! потому что сыр, вообще любое блюдо, можно исправить сыром. Капля на капле, капля по капле, капля по капле собирает. Вот капелька идет за своими детьми в детский сад. У нее просто много детей, и поэтому она их всех собирает домой к большому морю, к папе. Как это мило, как это по семейному, как это по домашнему. Если вы капелька и вас сегодня закрыли дома, радуйтесь, что у вас есть большая капелька, которая о вас заботится. Подождите, фу, что это за? А, я поняла. И я вам отвечаю: это белоснежная женщина, не в колготках. Это такие тональные крема в Азии, которые перекрывают вообще все. Они могут, если вот так пронесешь, вот так лицом, вот так вот, вот у тебя лица не будет, они реально очень мощные. И вот женщина продемонстрировала, ну, почему такой белый. А сравнению со мной, вот сравните ее ногу и мое лицо, как бы, да, я вообще цыганский араб, которого забыли в пустыне, и он такой вот этими большими глазами своими белыми смотрит и говорит: где мой верблюд? О, -о, о арбузная пати, арбузная пати, давай режь, давай, женщина, сфига, сколько сил на это надо, у меня такие слабые руки, что я бы никогда не разрезала, не очень получилось, прическа у нее гораздо лучше, чем разрезание арбузов, вот и ходила бы со своей прической, раз, два, это сло, сто слоев шортов. Ой, посмотрите, вот снимали с него, снимали, а он такой в конце, на самом ответственном моменте решил построить из себя скромника. Что ты творишь? Здесь две барышни, ты не должен им отказывать, тебе некуда деваться, все. Если уж начали снимать шорты, снимать до талого, сказал А, говори, Б. Вау, так, короче, мы сегодня не будем тратить бабки с вами, потому что бабок у нас много. Мы раздолбали всех свиней, всех миньонов. Как вы думаете, на чем мы потратим эти деньги? Ну, а на что бы вы потратили деньги? Напишите обязательно в комментариях. Бойкая большая свинья! свиньи больше всего! О, боже, мы богаты, мы богаты, мы богаты! На что тратим бабло? Пишите в комментариях. Вот смотрите, вот у нас такая гора бабла. Куда мы идем? Чем мы покупаем? Че бы мы сделали? Ну, ну, ну, ну, я хочу вашу фантазию услышать в комментариях. Эй, не люби деревья! Это что за страшная машина? Вау! Простите. Ой, мне не нравится это видео. Почему он так жестко обращается с деревом? Мне сейчас жалко живую природу, когда я не хочу, чтобы так было. Представьте, что вы дерево. Так же будет обидно, как той рыбе, которую оглушили вот так. Об... Когда ты обожралась нутеллы, и твой рот уже не может ее впитывать, и ты ешь ногами. Новый лайфхак от э, азиатов. Ешь нутеллу ногами. А как вам такая щеточка для ног? Нормально, нормально. Нам же лень нагибаться. Мы же отожрали живот с помощью нутеллы. Нам лень нагибаться, поэтому стоя стоим и чистим ногу. О, смотрите, какая милота! Посмотрите, какая она была грязная. Какая она была черная. Какая она была... Грязная. Это вау! Это вау просто вауэйшн, потому что она превратилась в розовую зефирку. Это потрясающе. Где-то так красиво. Что это? Рука, фу, слава богу, я испугалась, думала, непонятно, что это. А, ну так уже делали многие, отдирали краску, и вот так. Та-да-да. -да. Что? А чем красится-то теперь? Вопрос. Так, так, так, у нас опять что-то отдирает. Я надеюсь, там на донышке что-то останется. Блин, такие старые мемы в моей голове. Давай. Та-да-да-да. -да -да. Вау. Все? Нам даже не показали донышко. Какой кошмар, какой кошмар. О, я знаю. Это маска с семенами чья, кокосовым молоком и двумя глазами. На шею, на шею, на руку. Она отбеливающая, потом твоя кожа становится гладкой, милой и нежной. Видите, она отбеливающая. Я никогда вас не обманываю. А сказала, что отбелит, значит отбелит. Конечно, она не так отбеливает, как та паста. Чуваку отбелила квадрат на спине, но тем не менее неплохо. Вот такое у нас сегодня было видео, ребят. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. Целую мои ваучки. Напишите в комментариях, сколько раз вы сказали слово вау. Пока.